Ты та, кто стирал мне слезы не раз, не два, Ты слушала в трубке ночами, подолгу, чуть пьяные всхлипы. Ты видишь меня, а не то, что глаголит мне в спину молва И знаешь про сердце больное депрессию депрессии, и про полипы. Ты видела танцы на стеклах разбитых надежд, Как я по нему угасала и мелко шепчала «хороший». Как я, словно голая душа, в свою без одежды ночилась и корчилась болью до дури подружи. Ты чувствуешь сердцем, звонишь в ранний час, чтобы спросить, зачем я так плохо сегодня не кстати приснилась, Ты так-то упрямство мое сходу может простить, и ось ее зовешь, что наград с другой отклонилась. Ты помнишь все даты и лица. Ты учишь привычную уму, твердишь, Что ни годы, ни километры, ни что не решают. Аня, вот за что я такая, как ты, Все никак не пойму и знаешь. не ведь и правду, совсем нам с тобой не